о чем рассказать, друзья, об одной прикольной вещи, которая случилась у меня в аэропорту. А, дело в том, что так получилось, что я же за последнее время круто похудел, вот, скинул очень много массы жировой, ну, и вообще преобразился на лицо, прежде всего, да, что заметно, ну, и стал голову убрить. И, в общем, что получилось. На прохождении, значит, контроля визового, у меня возникла проблема, прямо самая настоящая, реальная. Мне не хотели пропускать, потому что э, мое фото в паспорте и на индийской визе э, не было похоже на меня, какой я сейчас есть. Они прямо консилиум целый собрали, то есть э, было несколько человек, они приглашали там, вот, друг друга, смотрели на меня, сравнивали глаза, там что-то еще. Говорит, только глаза похоже остались, все, остальное вообще ничего не похоже. Единственное, только ну, аргумент подействовал мой, когда я говорю, а вы проверьте говорит, паспорт, он же биометрический все-таки. вот И там есть карабушка э, глаза, они такие, видят, что если я предлагаю сам, этого не боюсь, то проблем никаких нет. Ну и кроме того, у меня еще биометрический паспорт, там есть перчатки пальцев, вот, так что это можно проверить было. Все. А виза почему получилась индийская такая? Потому что я ну, использовал для визы фотографию, которую просто нашел. Дело в том, что мы оформляли документы быстро довольно-таки, и надо было высылать документ прямо вот в этот день, в который турагентство сказало, что давайте подавайте документы, потому что путевку надо брать прямо сейчас, чтобы цена хорошая была. Я полез там куда-то, нашел какую-то фотографию с двухлетней давности и послал ее. И в итоге получилась вот такая фигня. Если время будет, то когда я монтирую подкаст, этот буду, я вам просто покажу, как выглядит моя фотография в паспорте, на визе и в паспорте – самом. Вот так. Так что, когда отправляете документы, а сами занимаетесь корректурой, то есть изменяйтесь, обязательно следите за тем, чтобы актуальные фотографии были. Иначе я вот обратно вылетать буду, думаю, что опять проблем появится. Тем более, что мы сели в аэропорту военном, Ну, уж если запустили сюда, отсюда, наверное, выпустят. Потому что кому мы тут нужны нафиг. Ну ладно. Так что вот такой неплохой совет, я думаю. И вообще полезный.